Ну, начнем с того, что в отличие от Greenpeace, ЦУР — это не организация. ЦУР — это цели устойчивого развития. Они были приняты в 2015 году всеми странами-членами ООН в рамках международной повестки в области устойчивого развития. Цели устойчивого развития включают в себя 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение всеобщего благосостояния. Цели устойчивого развития призваны обратить внимание на различные проблемы человечества и различные сферы жизни общества. Наравне с усилиями по ликвидации нищеты и наращиванию экономического потенциала, правительствам стран предстоит решить целый ряд вопросов в области образования, здравоохранения, обеспечения достойных рабочих мест, социальной защиты и охраны окружающей среды. Мы стараемся привлекать регионы также к работе по целям устойчивого развития. Некоторые регионы выступают с инициативами по разработке региональных докладов по целям устойчивого развития. Например, в прошлом году впервые был представлен в России региональный отчет о достижении устойчивого развития в Ростовской области. В первую очередь, перепись населения – это надежный источник данных о численности населения, о его распределении, о условиях его жизни и о других экономических и демографических характеристиках. Также, как и для статистики в целом, перепись представляет собой важный пласт данных и для ЦУР в том числе. Данные, получаемые в ходе переписи, могут быть использованы для расчета показателей по 10 из 17 целей устойчивого развития. Помимо этого, эти данные могут быть использованы для дезагрегации показателей целеустойчивого устойчивого развития. А это очень важно, ведь одним из основополагающих принципов повестки в области устойчивого развития является «никого не оставить позади». Здесь важно отметить, что цели устойчивого развития универсальны и касаются всех стран. Каждая страна до 2030 года должна как минимум два раза представить добровольный национальный обзор о достижении прогресса в области устойчивого развития. Россия представила добровольный национальный обзор в этом году. Помимо этого, странам важно обмениваться опытом в области мониторинга целеустойчивого развития. Россия состоит в нескольких международных рабочих группах и принимает активное участие в разработке перечня и методологии показателей целеустойчивого развития. Тут нужно отметить, что на национальном уровне Росстат является координатором по мониторингу цели устойчивого развития и уже потом на международном уровне мы представляем интересы России в целом, мы являемся участниками многих международных групп и принимаем активное участие как в обсуждении, так и непосредственно в разработке перечня показателей и методологии по показателям. Мы привлекаем наших страновых экспертов, обязательно координируем работу и результаты этой работы уже представляем на международной арене.